Справедливо мастер это вторая часть. Как собрать машину? Нам нужно поставить две таких вот штуков, штуки. Да. Потом поставить одну шестерку сюда вот. И начать строить капот. Для нам понадобится такая вот деталь. Мы ставим вот сюда. А, нет у Подожди, я сделал капот. О, ну что ж, давайте строить дальше. Теперь мы можем взять кое-какие детали, я вам сейчас покажу. Двойки и сами вот сюда. Думаю, в виде мультика будет быстрее. Ребят, вот такая у нас машинка получилась. Я очень страшно ее делать. Ну что ж, всем пока, будет супер Лего Мастер. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!